КФУ выпустил новых инженеров, людей, умеющих ставить и решать сложные задачи, работать с конструкциями, способных самостоятельно учиться и преобразовывать пространство вокруг себя, производить инновации и осваивать новые технологии. Самая сложная была первая сессия. То есть, когда мы только поступили, очень было страшно сдавать первый экзамен сам, потому что мы не знали, как это проходит, что будет такого нового. Потом сложнее было всего лишь сдавать госэкзамены и изучать диплом остальная учеба у нас была в принципе хорошая, интересная и легкая, то есть очень легко давалась наша учеба. В нашем институте было очень весело, у нас было много побед, побед также были и в культурно-массовых мероприятиях, победа инженерного института в день первого курсника и студенческой весне, и все это мы практически все принимали участие, и это нас, в общем, нам было круто и классно, вот. Профессия инженера становится актуальным, так как знаем, что Развитие научно-технического прогресса подразумевает и внедрение ноу-хау, и появление новых изобретений, полезных моделей. Предполагает, что вот и видим развитие инженерного образования в Российской Федерации. Александра Валариса Анатольевна, заместитель директора по социально-воспитательным работам, от всей души поздравила выпустившихся студентов. Выпускникам желаю состояться в этой жизни, чтобы их диплом им пригодился, чтобы была интересная работа и дальше продолжали они учебу. Благодаря старанию, усердию и желанию учиться, выпускники достигли поставленной цели, стали высококвалифицированными специалистами, гордостью родителей и университета. Регина Фахрудинова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.